всех приветствовать в этом прекрасном зале здесь я на этой лекции сам был относительно недавно но ну и сегодня сам уже в качестве лектора расскажу вам о том что же из себя представляет квантовая химия чем она полезна чем собственно здесь расскажу я думаю многие из вас нас слышали о такой научной дисциплине как квантовая физика о каких-то специфических эффектах, которые происходится на уровне атомов, молекул, о каких-то загадочных частицах, о влиянии наблюдателей и прочем, прочем, прочем. У обывателя возникнет вполне логичный вопрос, а зачем все это? Так вот, многим эффектам и многим принципам, которые используются в квантовой механике, нашлось вполне полезное применение в химии, а именно в задачах, связанных с синтезом, новых материалов, которые позволяют делать э, новые э, смартфоны и другие переносные устройства нового поколения, э, в биохимии для того, чтобы решить ряд задач э, не только биологии, но и медицины, фармакологии, ну и также специфические свойства веществ в э, разных состояниях. Все это объединилось э, в одну отдельную научную дисциплину, которая называется квантовая химия, поскольку мы ведем речь о веществах, о том, как они себя ведут в разных условиях и какие вещества в принципе можно получить. Но, к сожалению, на одной квантовой химии Хотелось бы уточнить, что она из себя представляет. В Вики определение такое. Это направление химии, рассматривающее строение и свойства химических соединений, реакционную способность, кинетику и механизм химических реакций на основе квантовой механики. Что это значит на русском? Квантовая химия исследует вещества, пользуясь законами квантовой механики. Ничего сложного, казалось бы. То есть мы знаем как ведут себя там, атомы, электроны, ядра, там, еще какие-то частицы на вот этом уровне, и значит мы можем уже предсказать любую химическую реакцию. Не все так просто. Помимо этого, необходимы еще ряд дисциплин математики, теоретической физики, общей физики, для того, чтобы описывать какие-то явления в химических веществах, какие-то процессы в химических реакциях. Например, если мы хотим узнать, сколько энергии у нас выделится при реакции или, допустим, как быстро у нас реакция будет протекать, нам нужно обратиться к термодинамике и статистической физике, наукам о тепловых процессах и процессах с большим количеством частиц. Если же мы хотим узнать какие-то интересные свойства, связанные с электропроводимостью, с магнитные какие-то свойства или же свойства пропускания и поглощения света, то здесь мы уже обращаемся к теории электромагнитных явлений. Так же как без законов Ньютона нет механики классической, так же и без сравнения Шрёдингера, вот этого вот замечательного, не существует не то что э, квантовой механики, ну а тем более квантовой химии. Что она из себя представляет? Расшифровываю. А, вот этот символ ψ в таких вот странных скобках, а, он описывает, а, распределение электронов в пространстве, как они размазаны. А, буква h с такой вот крышечкой. Обозначает э, взаимодействие между электронами в облаках, между электронами и ядрами, ну и между ядрами непосредственно. Э, буква Е, последняя, оставшаяся <coughs> в этом уравнении, описывает э, полную энергию всей системы. То есть сколько энергии в этой системе заключено за счет того, что все частицы в ней как-то перемещаются, взаимодействуют и так далее. Для сложных систем типа молекул или атомов с большим количеством электронов, начиная там от гелия и дальше по всей таблице Менделеева, данное уравнение абсолютно точно в какой-то вот такой четкой форме решить невозможно. Но за период существования этого уравнения, а это почти... Век. Уже придумано не один, не два, а несколько десятков, если не сотен способов решения этого уравнения, которые используются в квантовой химии. Их разделяют на две группы. Это неэмпирические или платинские абаницу из первых принципов и полуэмпирические методы. Первая группа методов можно использовать в задачах, ну, например, как та, которой занимаются и мои коллеги из Самарского университета и э, Международного университета Флориды, что в США. Э -э, это задача о э, реакциях сгорания в пламенах реактивных двигателей, самолетов и ракет. Э -э, чем эта задача актуальна, какой от нее прок? Благодаря, этим, благодаря подобным расчетам мы можем выяснить специфические реакции в пламенах, которые в результате сгорания топлива образуют канцерогенные вещества, которые вредны не только в воздухе, в воде, в почве, но и для самих двигателей. Как, собственно, эти методы, на чем они основываются и как они, собственно, реализованы? Первое, нужно сделать какие-то приближения, чтобы не в лоб решать эти уравнения. И первое приближение — это приближение Борна-Аппенгеймера. В чем оно заключается? У нас есть ядра, вот они, А и Б. И есть электроны, просто как-то вот размазанные в пространстве. Как именно, мы еще не знаем, мы это пытаемся найти. Что делаем? Угу. Ядра у нас в тысячи раз тяжелее, чем электроны. Соответственно, сдвинуть их с места достаточно сложно посредством какой-либо силы. Если мы рассматриваем уровень атомов молекул, значит, мы можем в каждом расчете оставить эти ядра стоять в определенной позиции относительно друг друга, а электроны могут перемещаться как угодно. То есть мы разделяем движение ядер посредством того, что мы их просто замораживаем на месте, от движения электронов. И вот в результате мы получаем вот такое вот облако для молекулы. Хорошо, мы разделили эти движения, а как, собственно, искать само облако, по которому размазаны электроны у молекулы? В 30-х годах 20 -го века Эрвин Шредингер смог решить свое уравнение для самого простого атома, атома водорода. Для него действительно в любом учебнике по теоретической физике есть решение, точное, подробное, со всеми деталями. И вот, собственно, как выглядят облака электронные у атома водорода, если атом находится в различных состояниях. Так вот. Оказалось то, что можно использовать электронные облака, полученные для атома водорода, ну по крайней мере их форму, э в зависимости от угла. И просто накладывая какие-то искажения, связанные с расстоянием, то есть какое-то более сложное распределение. И так оценивать какие-то наиболее достоверные варианты для облаков атомов. А уже потом, зная, какие облака у нас у атомов, мы можем, их комбинируя также между собой, получать облака у целых молекул или связей. Это приближение называется, по буквам пойду, приближение молекулярных облаков как линейных комбинаций атомных облаков. То есть мы просто собираем из из облаков водорода облака для какого-либо другого атома в таблице Менделеева, а затем из них уже облака целых молекул. Бонус у методов абоницио, которые строятся на подобных приближениях, в том, что даже несмотря на то, что мы ничего не знаем по сути о том или ином химическом элементе или химическом веществе, мы можем достаточно точно предсказать его свойства. Будь то энергию связи, сколько тепла оно может себя держать, сколько света оно может пропускать, какие у него электрические свойства, механические. Но единственный минус, который за всем этим кроется, за подобные расчеты приходится очень дорого платить. Это ресурсы, то есть нужны большие компьютеры и время. Времени требуется тоже очень много. Вторая группа методов это полуэмпирические. Их обычно используют в задачах... Уровня ниже, более сложного уровня, казалось бы, типа задач биохимии, фармакологии и так далее, но сами по себе они построены достаточно четко. Ну, вот, допустим, мы вот хотим изучить какую-нибудь реакцию там в чтение ДНК или РНК и преобразование, там в, и, собственно, там, как у нас формируется тот или иной фермент. Хорошо. Как это делается? Мы знаем из эксперимента, как у нас устроена, например, каждая из молекул, или, допустим, сколько энергии в каждой из них содержится. Здесь, например, приведены это вот азотистое основание у ДНК и фосфатная группа, которая производит связь между компонентами ДНК. Зная какие-то экспериментальные данные о тех или иных веществах, мы можем прикинуть какое состояние, какая будет энергия у целой молекулы, которая состоит из просто тысячи таких вот мелких. То есть постепенно их собирая, зная какие-то основные свойства, мы получаем уже более сложный результат. Вот здесь, например, результат расчета вот взаимодействия молекулы белка с простого белка с ДНК в временной развертке. Бонус в том, что можно решать сколь угодно сложные задачи даже на персональном компьютере. Но единственный минус это низкая точность, что, к сожалению, не всегда хорошо для, допустим людей, которые занимаются химической кинетикой или процессами, связанными с оптикой, например, в средах лазеров. Но при всем при этом для биохимиков, для биологов этого вполне достаточно. Ну и подытожим. Вся квантовая химия основывается на одном только уравнении Шердингера. Больше ни на чем. Ну, может быть, на каких-то еще допущениях, но в общем, если смотреть. Основываясь только на одном уравнении Шредингера, может решать задачи, которые э, связаны с описанием процессов в двигателях самолетов, ракет, э, процессов, связанных с формированием ДНК, РНК, с реакциями в клетках и так далее, э, предсказывать новые материалы для электроники, а также для э, новых типов лазеров. Ну и под конец рекомендую вам литературу вполне достаточно интересная. Например, вот книжки Дмитриева. В них достаточно просто описываются некоторые принципы квантовой химии, уже связанные с непосредственными вычислениями, оценками. Для кому, Если кто-то уже там имеет какую-то базис, там, основу, там, например, по химии, по физике, по математике, им, может быть, покажется интересны вот эти две книжки. Ну и если кому уже совсем интересно, кто прям загорелся сейчас, могут воспользоваться вот этими ссылочками на свободно распространяющееся программное обеспечение. Если у вас есть рабочая станция, вы поставите себе эту штуку, я буду вам безмерно рад. Я к вам просто побегу там с распростертыми объятиями и тучей задач, которые мне, хочется, мне хотелось бы решить даже по своей работе. Ну а если у вас возникли какие-то вопросы, задавайте их сейчас или же мне на, по этим координатам. Спасибо. У меня, знаешь, я честно старался слушать и пытался даже что-то понять. У меня простой вот вопрос, знаешь, базовые там мои знания о квантовой физики благодаря фильмам Discovery о том, что никто ничего не понимает, что это такое, в общем-то, и все об этом друг друга рассказывают. Скажи мне, пожалуйста, простым языком. Вот ты рассказывал об интересных, безусловно, вещах. Насколько сочетается исследование в области квантовой химии, о которой ты говорил? связанные с производством, ты говорил, техники там, и прочего, прочего, прочего, с тем, что, в принципе, вот эта квантовая неопределенность, я не знаю, или как что в квантовой физике ничего не понятно, как что происходит до сих пор. И там, если я не знаю, знаешь, у меня в голове вот сидит фраза Эйнштейна, да, что там он не мог верить, что Бог играет в лотерею, да, что до конца непонятно на базовом уровне. А, как я опять же думаю, может быть я не прав, то ученый это мне поправь, что до конца невозможно предсказать поведение вот именно на квантовом уровне. Скажи мне, как это коррелируется с исследованием, как люди там, где никто ничего не понимает, что-то изобретают? А, тут обычно пользуется вот по крайней мере в квантовой химии достаточно простой тогмы, если так можно выразиться которая еще появилась, по-моему, в 50-х годах, когда вот развивалось все это дело. Звучит она очень просто. Заткнись и считай. Больше ничего. Вот мы занимаемся только тем, что считаем, а остальное как-то мимо нас проходит. Прекрасный научный догмат от практика квантовой химии. Я думаю, что более подробно он опишет, что именно он считает и почему он решил заткнуться во время перерыва. Ну А пока что еще вопросы, если есть. У меня вопрос простой. Каковы перспективы развития квантовой химии? То есть вы показывали, что она используется уже там в ракетостроении, да, в электротехнике. Возможно ли какие-нибудь новые, принципиально новые изобретения? Не улучшение старого, а что-то принципиально новое? Ну, Я, честно говоря, пока не уверен, можно ли это, эти знания в чем-то новом применить. Потому, могу просто несколько еще моментов сказать, которыми несколько э, исследований, которые используют квантовую химию. Например, это задачи, связанные с формированием атмосферы и жизни, не только на Земле, но и на других планетах или каких-то вот биологических молекул. Э, есть ряд задач, связанных с с процессами, происходящих в лазерах. То есть в основном это использование в том, что уже более-менее известно или что-то исследовано, что-то совсем уж принципиально новое. Но я, честно говоря, не уверен, что здесь что-то может быть. То есть здесь вот... достаточно именно того, что это используется на практике, а иногда даже где-то практику чуть-чуть, но перегоняет. Фильм «Марсианин» — это про вашу повседневную работу, да, получается? Создать атмосферу? Я его не смотрел, честно скажу. Ладно, сегодня будет возможность, будете заниматься этим вечером, наверное. А голограммы это тоже не про вас, там все, что связано там, с какими то телефонами, новыми там какими-то экранами, которые там может быть близко. Да, потому что у вас на первом слайде как раз это было, это по сути да технология будущего. Со, это, это не совсем голограмма. там все-таки имеется в виду какие-то прозрачные подложки, там. ну, например, это может быть полезно для каких то там новых серий Google Glass вот. или чего-то подобного. Очень интересная новая сфера применения. Спасибо большое. Но... Сейчас вспомню. Ага. А, Андрей, были ли какие-то открытия на уровне квантовой химии, которые стали, можно сказать, прорывными? Которые вот открыли и все. Ну вот с этого момента все пойдет совершенно по-другому. Вот, вот это прорыв. Было ли что-то такое? Если... Или как у молодой науки такого эффекта еще не произошло? Или такого открытия? Поскольку квантовая химия все-таки она поближе… К прикладным вещам используется. она сама уже базируется на каких-то фундаментальных науках, типа квантовой механики. Там ну, сложно выделить что-то уж совсем специфически новое, какой-то прорыв, прям мега открытие. Хотя один момент могу сказать. За подобные исследования, если я не ошибаюсь, Лайну Суполингу дали Нобелевку: а что именно? Чтобы а, так сделать. Чуть конкретнее. Сказать. Он предложил одну из моделей формирования связи, вот как раз базируясь на квантовой химии. Я понял. Хорошо, можно и тогда первый вопрос сразу. Есть ли какой-то именно конкретный пример, что дала квантовая химия? Вот прямо сказать. Более конкретный? Да. Сейчас я, честно говоря, не вспомню. Могу дать ссылку на публикацию. Даже не на одну, а на несколько. Если интересно. Ну вот хорошо, давай так и решим этот вопрос. Да, вот поясните, пожалуйста, вот эти картинки с распределением электронной плотности. А. Потому что я знаю только один вариант, когда это круг, точнее шар. Вот. А все остальные, мне кажется, довольно ну, по сути, Дальше они все отличаются вот чем. Допустим, здесь мы можем увидеть там несколько таких вот минимумов, типа таких черных полос. То есть имеется в виду то, что электрон расположен в некоторых таких вот сферах, условно, наиболее вероятно. Дальше, если у нас идет более сложная конфигурация, то у нас орбиталь напоминает что-то типа гантель. Угу. гантель но это все для атома водорода, да? Да, но их активно используют для изучения орбитали уже более сложных элементов. Они их берут по форме похожими для сложных э, атомов, на орбитале атомового водорода, а дальше уже просто их корректируют в зависимости… Там уже идет более такой тонкий расчет и более тонкая коррекция подобных характеристик для более сложных атомов. А От чего зависит, какая из этих форм будет? Какая из этих? Да. Но ну, Это все определяется по сути уровнем энергии, который занимает электрон в атоме. Mm -hmm. Может, я не знаю, помните, из как у вас в школьной химии было? Или, или вообще никак? Нет, я нормально, я на химфате учусь. Так что знаете, что такое? С, П, Д, Ф. Я знаю PDF, но здесь их больше, чем… 4 ну, Я так здесь? понимаю, уже четвертый вопрос. Я прошу прощения, просто мне показывают, что у нас время на вопросы заканчивается. В общем, Я думаю, мы это и... можем обсудить чуть позже. Хорошо. Да, если Хорошо. это не прервать, вопросов будет там энное количество, вот, трехзначное. Может, спасибо. Поэтому да, спасибо большое за вопрос. Вот за микрофончиком уже пришли. Итак, давайте поаплодируем нашему первому сегодняшнему лектору.